Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Тяжелый чехословацкий танк 10 уровня ВЗ 55 Карта Монастырь Игрока зовут Максус <с if you want> Я ждал пока закончится это Первая минута, счет 0-0 Минуты и 12 секунд потребовал, чтобы первый союзник отправился в ангар. Производит Максус два выстрела, барабан разряжен, урон 0. Неудачно. Там Бураск, Бураск подкрадывается. По-моему, сейчас он может там выхватить, да? Потому что помимо этих двух СТ-шек там еще может где-то ПТ-шка находиться в углу. Но нет, странно. Неужели нету? Заныкались, заныкались здесь вдвоем. Прилетает чемодан от арты всего на 7 единиц урона. Ну, не страшно. Есть первое пробитие, есть второе пробитие, еще и с поджогом. Вот так вот барабан, сразу 1235 единиц урона. На счет уже 1-2. Убегает тут конспанзер. Вон там, ТВП-шка там в углу была. Не ПТшка, а ТВП-шка. Прошло две с небольшим минуты. Счет уже 1-4. Там на правом фланге просто творится какое-то безобразие, если посмотреть на карту. Все, там все тяжелые танки противника. Союзников просто разорвали. Там Лускуты, Остается 1 М-103. Но я думаю, ему недолго осталось. А и мы, кстати, союзный, походу спит на базе ему тоже наверное осталось совсем чуть-чуть подождать и все ну, хотя да если там никто там не управляет значит никто ничего не ждет на да, про таких союзников ничего хорошего сказать не могу да если к примеру мне такие попадаются Ну понятно что я могу сказать собака поспешил немножко не свелся до конца здесь в вз Снаряд улетает там куда-то в Гуслю без урона. Но вторым все-таки удается пробить. Счет 2-7. Все, да, уничтожили там М103 и АМХ -а, спящего на базе. Ну, как я и думал. Есть пробитие. Урон за 2000 с небольшим. Счет 2-9. 140-й, да что ж ты там делаешь Да, вот так вот бездарно сливаются Союзники, что-то выезжает там В чисто поле, когда столько Стволов смотрит на тебя Что ты делаешь, спрячься, не отсвечивай Да, лишний раз, ну Вот, пожалуйста, минус, еще один Союзник Блин, тут через кусты еще попробуй Да, там выцели НЛД Долго-долго думает здесь, уже в засвет Попал с ВЗ есть. На этот раз оба снаряда с пробитием урон за 3000. Еще я успел откатиться назад, получив всего лишь сбитие гусли. Здесь уже сзади он заезжает ещё. Гранвагон, ну там торт должен, торт должен помочь. Гранвагон, судя по всему, на перезарядке. Двух снарядов может не хватить, чтобы уничтожить. Точнее, не хватит, да, скорее всего. Да еще и вторым снарядом просто попадание. А у кран остается там еще 700 с лишним единиц прочности. Еще и Шкода там приезжает. Здесь со всех сторон уже начинает поджимать. Продолжает ВЗ сохранять полный запас прочности. Но ну, если не считать тех семи единиц, потерянных в начале от артиллерии, ну, может, можно не считать. Кто-то из противников решил просто остаться на захвате. Тоже проблема. Уже 30 с небольшим секунд остается до поражения. А тут кусты еще не дают засветить. Вторым снарядом получается пробить здесь... От колебана. Прилетает золотой снаряд. Осталось 12 секунд. Кто на захвате? Конспанзер. Есть. Захват сбит. Да, вот так вот. ПТшка была фуловая. Два выстрела. 27 единиц прочности. Все. Могло хватить. Да, альфа чуть побольше прошла. И все. И нет. Тут Торт продолжает там сражаться. На него уже, да, там еще и Колебан подъехал. Right Есть уничтожен самый, наверное, опасный противник в этом бою. Это, конечно, кранваган Ну, ТвП-шка тоже неприятная, но мне кажется, кранвагон по суроге, да? ТВП-шка еще и не может, а кранвагон все-таки, блин, обладает хорошей броней в башне. Что иногда становится проблемой. есть минус еще один противник. Ну, есть время, чтобы успеть перезарядиться до того, как колебан сюда доберется. Колебан-выстрел, но ну, не знаю, наверное, даже на фугасах на колебане проще, чем, да, вот на этих золотых снарядах. Два выстрела не пробил, фугасом бы хоть сколько-нибудь да нанес. а в мягкое место там вообще шикарно, иногда по тысяче залетает. Пришлось еще ремку использовать. Кстати, я сейчас только обратил внимание У игрока нет ни одного золотого расходника Да, все обычные Обычная аптечка, ремка, огнетушитель Ну вот золотых снарядов, конечно Много Счет 11-14 Четыре противника еще в живых Пошел, пошел здесь противник Вперед Готов Здесь тигр на золоте Есть пробитие еще одна уже меньше половины прочности остается у ВЗ-55. Да еще Арта где-то там перезаряжается. Есть пробитие. 295 единиц. Удается добрать тигра. Напряженная, напряженная ситуация летит. Чемодан мимо. Только оглушение получает ВЗ. Ромбиком, ромбиком надо поторапливаться, да, пока арта не перезарядилась Есть, минус Восьмой уже противник, урон переваляют за 10 тысяч, летит чемодан Опять всего лишь оглушение То ли артавод невезучий, или ВЗ везучий, ну как хочешь это назови Но два чемодана без урона Где-то рядышком там ложится. Мне кажется, артовод просто не очень умелый. Предлагаю немножечко ускорить, дабы не ждать. А то ну, эти поиски могут затянуться. Ну, есть время, в принципе, можно просто поехать встать, конечно, на захват, времени достаточно, да, но не надо забывать, что арта может просто на шару взять и попасть. Нет, ВЗ не стал, не стал захватывать базу, решил попробовать все таки найти, найти арту. Остается 4 минуты 20 секунд. Карта вроде бы и небольшая, да? Насколько здесь вот кустов, всяких закутков. Порта может укрыться так, что просто не предоставится ее возможного обнаружить. Ну что, все-таки на захват решил ВЗ. Ну а что, в принципе, еще остается в этой ситуации. Чемоданов пока что не слышно. Не, вон полетел. Кидает, кидает. Арта, блин, не видел, с какой стороны он полетел. Но это, в принципе, и не столь важно. Остается 50 секунд до захвата. 40, 30. Вон еще один чемодан. Ложится очень и очень далеко.